Всем привет! На нашем YouTube-канале мы собираемся обозревать проекты, в которых была применена наша продукция. И первые несколько роликов мы собираемся посвятить квартирам-шоурумам в Мирабато веню В этом видеоролике мы вам покажем двухкомнатную квартиру на 75 квадратных метров, дизайном которой занималось дизайн-бюро Ласфера. И погнали! Как только мы заходим в квартиру, мы попадаем в такой широкий холл. Здесь нас встречает зеркало гигантское, прямо до самого потолка. Женщина оценят. А с этой стороны у нас такие же... Гигантские шкафы. Здесь у нас мы можем повесить нашу верхнюю одежду. Возможно сложить обувь. Также здесь расположены все электрические щитки. А с этой стороны у нас полки. Куча полок. Полок много не бывает. Здесь можно сложить все, что вашей душе угодно. Я надеюсь, не будет слышно звука от бахил. Так как это все еще демонстративный шоу-рум. Ходить... Без обуви или в обуви без бахил тут еще нельзя. Давайте я покажу вам планировку. 75 квадратных метров, как я и сказал. Вот таким образом она выглядит. Холл, студия, спальный гардероб, ванна и небольшой балкон практически на 6 квадратных метров. Полностью на полу у нас Вайцер Паркет. Это австрийский бренд. Шпон дуба, наложенный на хвойные породы. Зайдя в студию, перед нами открывается вот такое широкое пространство Тут у нас область кухни, то есть это холодильник, духовой, духовая печь, микроволновая печь Здесь у нас такая большая столешница, где мы можем врезать, рубить, жарить, парить, мыть Очень много шкафов, много разных, и больших, и маленьких Обратите внимание, то что нигде уже нет ручек Сейчас все больше и больше людей отказываются от ручек и делают либо вот такие выемки, либо по системе Push. Здесь перед нами открывается вот такое пано за телевизором. Подойдем поближе, покажем его текстуру. Это компания Neolite, керамогранит испанский, размер 320 на полтора. Посмотрите на текстуру и фактуру этой плитки. Это, наверное, одна из моих самых любимых плиток, так как я очень люблю кушать, она мне напоминает всегда мраморную говядину. Обратите внимание на потолок. Здесь его никак ничем не обшивали, не красили, ничто с ним не делали, только отполировали. И выглядит достаточно неплохо. Здесь у нас место, где мы можем покушать, собраться в узком кругу. Также у нас такой диван и кофейный столик. Здесь у нас под телевизором тумба, где мы можем поставить всякие приставки, диски с играми и так далее, кто на что горазд. Пойдемте дальше. Давайте пройдем ванну. Первое, что бросается в глаза, это вот эта вот стена. Это испанская плитка от компании Парселоноса, которая повторяет не только текстуру дерева, но и его фактуру. Жалко, что через камеру не передается тактивное ощущение. Другие стены выполнены тоже из испанской плитки, уже под Серый камень. Обратите внимание, что вот эта настенная плитка используется также и на полу. В этом нет ничего такого страшного. Самое главное, чтобы плитка не была скользкой, чтобы вы не подскользнулись, особенно когда прольется вода. С этой стороны у нас такая большая столешница. Две раковины чтобы друг другу не мешать. Гигантское зеркало опять же, здесь у нас. Подвесные унитазы и беды. До сих пор люди многие боятся подвесных унитазов, боятся, что они их не выдержат. Но наши инсталляции унитазы выдерживают свыше 400 килограмм. Так что можете не бояться. Единственный минус черного санфаяца в том, что на нем остаются вот такие вот разводы. Все из-за того, что в Ташкенте достаточно жесткая вода. Заходим в нашу спальню. Кстати, хотел вам показать механизм двери. Как вы можете видеть, язычок вообще не торчит из двери. Это сделано для того, чтобы не было шумов, когда мы закрываем эту дверь. Здесь все работает на магнитах. То есть нам не нужно постоянно двигать ручкой, чтобы язычок спрятался, чтобы тихо закрыть дверь. Мы просто ее закрываем. И все. Отсюда не видно, но магниты срабатывают. Дальше мы просто открываем. Здесь у нас большая такая кровать. Напротив у нас висит телевизор. Здесь у нас также испанский керамогранит от компании «Неолит». Формат 3,20 на 1,5, но здесь уже не фактурная плитка, но все еще матовая. И, конечно, наверное, любимая часть женщин – это гардероб. Гардероб, множество полок, множество места, разные выездные шкафчики – Здесь все то же самое. И гигантское зеркало, как мы любим. прям до потолка. Как я и говорил, здесь имеется балкон. Кстати, на дверях, которые выходят на улицу, есть специальный механизм для того, чтобы дети сами не смогли открыть эту дверь. Я, конечно, выполнил все махинации заранее, потому что одной рукой сделать это достаточно сложно. Выходим на балкон, и перед нами открывается вот такой вид. Балкон достаточно просторный. Здесь у нас площадка, которая имеет доступ только резиденты Мирабатовину. Лаунж-зона. Здесь у нас беговая дорожка. Там у нас есть детская площадка и небольшая спортивная площадка, где вы можете позаниматься в свободное время. Обзор этой квартиры подошел к концу. Большое спасибо, то, что досмотрели видео до самого конца. Пишите в комментариях, понравилась ли вам квартира. Пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. И также дайте нам понять, чтобы нам изменить в наших видеороликах, чтобы они стали более интересными. Спасибо.